В ночь никуда из ниоткуда Жизнь фейерверками не слаз. Мы так надеялись на чудо, Оно надеялось на нас. Взойдя на царствие Иуда, Играл нам соло на трубе. Мы так привыкли верить в чудо, Что разуверились в себе. Любить священней нету долго, И в любые времена. Я верил Родине так долго, Что мне не верила она. А вот вам хрена, вот вам блюда, Скажу Архангелом грубя, Под небом есть России чудо, Чтоб небо верило в себя, В раю распахнутые двери Семи российским чудесам. Господь в нее так долго верил, Что я в него поверил сам». Чудесами полно решето В этом Руси не знает недостатка Любит Бог Россию без остатка Любит просто так, а не за что Можно смело ставить руби за сто Жизнь здесь не закончится исходом В и смерть кружат здесь хороводом можно Не гадать, случится что И на трон грядет не за нам, а кто И мессиям На Руси потерян счет Тихо речкой По песочек течет Кровь людская Боль без края Но зато Душ для рая Полно решето В этом Русь не знает недостатка раствори себя в ней без остатка чтобы умирая знать за что